Приветствую всех! Тема этого урока «Музыкальный образ, форма, метр и артистизм в пьесе». Когда вы играете с образом формы, метром и артистизмом, вы можете быть уверены, что артистизм не пропадет в вашей игре, когда вы фокусируетесь на музыкальной стороне исполнения, потому что вы привяжете артистизм к образу форме и метру через интонацию, так что вы сможете сохранить э, ваш, ваш артистизм во время выступления на сцене. Во время занятий на этом этапе, помните, что мы еще не на этапе обыгрывания произведения, поэтому старайтесь не выходить за рамки простых границ выполнения задач и быть слишком свободными в игре, просто будем хорошим и немного скучным учеником. Позже к концу этого видео, когда я буду играть всю пьесу целиком, вы, возможно, заметите, что я уже вышла немного за границы свободы и стала более творчески подходить к игре. Однако для вас этот этап еще не настал, поэтому мы поговорим об этом через 2-3 урока. Так что не играйте, пока слишком свободно. Для этого урока нам понадобится 30-я страница из учебника и 81-я по 97-й страницы из дополнительных нот. И мы будем заниматься над каждым предложением отдельно. Сначала, сначала просто почувствуйте артистизм, образ, форму мета в предложении без игры. Точно так же, как мы делали во время разучивания образа, формы, метров есть. Например, с самого начала. Настройтесь на артистизм. Из этого состояния настройтесь на додиас, минорный образ, вступление, как элемент формы и спокойно тяжелый полс. А вот что вы должны почувствовать, просто смотря в ноты, ничего не играя, даже не пробивая ничего в голове. Uh, you... Наверное, в этом видео я продемонстрирую все на анимации соль диес-мажорной части этой so пьесы. Здесь у нас артистизм, соль диес-мажор как образ, начало как элемент формы и воодушевленный пульс как метр. И как только вы почувствовали все это, сыграйте предложение опять, фокусируясь только на интонационной части. А, означает, что если звуковое представление, и фразировка будут в игре естественным образом находиться, хорошо. Но не фокусируйтесь на этом особенно сейчас. It's good, just let it be. But again, don't try to focus on everything right away. Separate Теперь сыграем добавляя представление звука и фрезеровку. Перейдем к остальным предложениям в этой части. Артистизм. из этого состояния настройтесь на соли-смажурный образ, подход к кульминации, как ремен формы, и воодушевленный пульс, как метр. Теперь сыграем, фокусируясь только на интонации артистизма, образа формы и метра. Добавляем звуковое представление и фразировку. И завершим. Артистизм, образ, кульминация. И теперь сначала водушевленный путь, затем постепенно переходим в Атажу и в конце в морэндо. И к концу приходите к первоначальному ленто-темпу. Всегда представляйте очень четко все отклонения от темпа, точно так же, как вы представляете в крещендо все динамические оттенки. Играйте без какого представления фразировки. И теперь со звуковым представлением и фразировкой. Теперь я сыграю всю пьесу целиком, но когда вы занимаетесь здесь, не играйте всю пьесу от начала до конца, только каждое предложение по отдельности. И на сегодня все, и увидимся на следующем уроке.